Тогда первый мой вопрос к вам, Наталья. А что вы делаете в свободное время такого, чтобы вам давало на душе теплоту, удовольствие, и чтобы вы в момент, когда вы этим занимались, вы совершенно забывали обо всем? Ну, в свободное время я люблю слушать какие-нибудь лекции. То есть лекции по какому-то развитию, либо у меня есть хобби. Я делаю войлочную одежду, это валяние. Но мне кажется, что у меня нет такого времени, когда я бы чувствовала сейчас себя, что я как будто под каким-то гнетом. То есть то, что я, чем я сейчас занимаюсь, мне сейчас все нравится. А вот в детстве, в подростковом возрасте, ну, скажем, когда уже как-то устоялась жизненная среда, вот это хобби, что, что вам в этом хобби нравилось? Когда вы что-то руками делаете или когда вы глазами что-то следите, что вообще такое валяние? Что оно требует от человека? Здесь это как будто медитативная какая-то деятельность. Когда я из, из такого общего, называется пасма, ну если представить вату, это как будто бы вы вот такое волокно тонким-тонким слоем выкладываете, вы сидите молча, в наклон и все время что-то выкладываете, но в голове уже есть готовая картинка, какое это будет? Вот. Это смотри. Смотри. А, а вот, вот эта мелкая моторика, вот это на кончиках пальцев, да. как, это для вас важно, правильно я понимаю? Ну, я это люблю, я в детстве любила вышивать. А как а, вы относитесь к прикосновениям, к тактильным? Ну, для меня это, видимо, было важно в детстве, но с возрастом я это в себе забила. То есть в какой-то момент я осознала, что чувствительность моего тела стала хуже. И, видимо, в этот момент ко мне и творчество пришло, я начала заниматься снова. И вот как раз наши курсы появились в моей жизни, вот, когда мы на Сангей-центре изучали различные вообще, программы, проходили.